друзья мои всем привет сегодня мы с вами напишем морозную розу референс как всегда я оставлю в описании под видео там же можете найти ссылочку кто желает помочь каналу стать спонсором либо финансово как-то на карту напрямую перевести то есть, за все эти денежки я докупаю красочки, холстики, чтобы вам рисовать. То есть, кто сколько может, как бы приветствуются. Итак, сегодня пишем морозную розу. Референс у нас... Откройте, да, посмотрите. В углу экрана я тоже выложу. Он более горизонтальный. Но мне... Роза сама, да, понравилась, но формат, то, что она упирается вот в края, да, как-то ну, не очень Это красиво. Поэтому я сделаю ее вертикально, размещу ее где-то вот здесь, да, покрупнее, чтобы она у нас в краях холста не упиралась. Ну, а здесь уже э, поимпровизируем, добавим листочки, что-то такое, ну, сделаем красиво. И также хотелось бы сказать, что я не буду перерисовывать прям один в один, как там. Берем за основу сюжет и делаем свою картину. Итак, намечать я буду угольным карандашиком, чтобы вам было видно. Вы можете брать обычный карандаш, простой. Кому удобно, кому нравится, можете работать даже просто красочкой намечать. Какой-нибудь, к примеру, той же красненькая роза красная у нас можно красненькой намечать. Итак, начнем с построения нашей розы. Да, листочки там у нас как бы фоном. Ну, то есть не так они важны, как сама роза. Ну, для начала давайте определимся с ее наклоном. Ну, вот примерно... Вот так, да, небольшой сделаем ей наклон. Намечу я эту линию наклона. Где-то вот так вот она у меня будет. Теперь высота ее. То есть я не хочу, чтобы она у меня упиралась да, в края. То есть я ее сделаю где-то вот, вот так. Такую засечку поставлю приблизительно. И низ, ну, пускай у меня будет где-то вот здесь. Вот так. Вот мы наметили вверх. Вниз. Дальше не обращаю внимания на нижние листочки. То есть, у нас будет как бы такой вот: но ну, если уж совсем так, то как бы представить кружечка, да и блюдечко нижние листочки. То есть, смотрите, вот эту вот саму кружечку мы найдем приблизительно, то есть приблизительно бока, когда мы будем потом прорисовывать листочки, мы уже можем где-то там чуть-чуть выходить, плюс-минус, да, то есть, ну, где, чтобы у меня здесь еще место осталось, я вот так вот, наверное, намечу, ну, примерно, чтобы здесь у меня тоже еще листики, и здесь место оставалось, ну, и как бы, ну, что-то такое, вот так. наметили дальше а, вот где-то здесь пойдут потом вот эти вот лепесточки да вот они у нас где-то вот здесь я намечу вот это вот а, основание само откуда у нас но ну, вот все вот да, они так собираются где-то вот так вот. вот, так вот. Ну, вот это, это приблизительно дальше в этом блюдце, да, мы видим, она как бы к нам повернута, вот так немножко, да. И мы видим серединку вот эту. То есть, если взять вот это вот все расстояние, то можно увидеть, что оно у нас не пополам, да, вот чуть меньше. То есть, вот тут где-то будет выглядывать, ну, вот эти все листочки, лепесточки. Ну, и здесь пойдут... Если взять весь этот бутон, то большие листья, вот они выходят где-то вот здесь, аж вот отсюда. То есть тут вот такой крупный листочек пойдет. Вот так. Вот так. Ну, то есть тоже я приблизительно. Так, вот здесь пойдет такой вот поменьше немножко листочек. Он пойдет вот как-то вот вот отсюда такой вот пока так вот приблизительно намечаем и здесь если провести вот так вот по диагональке линию то этот лепесток вот отсюда будет выходить там он. вот такой вот здесь островатый краешек у него сюда пойдет и здесь как бы он либо раздваивается, либо второй там. Вот так сюда. И вот за вот этот уходит. Ну, что-то что-то такое. Здесь у него изгиб. Дальше у вот этого лепесточка. Тоже здесь вот так будет сюда на этот заходите изгиб. Потом пойдет вот сюда сужаться. Ну, то есть, вот так как-то. Так, здесь у нас краешек будет такой вот не острый, а тупой, наоборот. Вот, что-то вот такие вот лепесточки. Там еще есть такой темный, красивый, я его хочу тоже наметить, кусочек лепесточка. То есть, какие-то такие вот интересные основные моменты. Здесь пойдет стебелек, вот у нас стебелек к основанию к цветочку здесь пошире чуть-чуть и сюда сужаю. Там где-то идет тоже стебелек, видать там где-то тоже розочка листочки там пойдут. Это мы пятнышками все это наметим. Давайте разметим теперь саму вот эту вот розу <coughs> листочки. Итак, начнем с серединки. Вот здесь у нас, вот от серединки, виден лепесток вот так вот, треугольничком. Дальше чуть-чуть ниже, такая как черточка что-то. Так. Дальше. Вот здесь, впереди, вот таким вот клинышком, Лепесточек идет. как ну, Типа как чайка. Да, чайку рисуют вот так вот. Раз, раз. Нарисовали. И опускается он. Это вот припорошенная снегом часть будет. И дальше он опускается у нас вот сюда. И прячется там за вот этим вот. А здесь не видно, где он опускается. Это все мы потом закруглим. Пока так вот семантично. Дальше. Вот этот лепесток, его перекрывает здесь вот так вот красиво, такой вот дугой. Еще один вот так вот, как волной такой. Раз. И вот сюда, вот прям с таким вот изгибом спускается. Наметили. Дальше. Вот эти лепесточки, у нас здесь вот за ними виднеется такой интересный, вот я сверху его начну, вот так прогиб, потом сюда, в обратную сторону изгиб, здесь изгиб чуть-чуть, и вот под таким вот наклоном он пойдет и будет упираться вот сюда, вот так вот. Не делайте прям какие-то ровные линии, это все-таки роза, цветок, да, она должна быть, ну, какая-то такая вот, ажурненькая, тем более она морозом прихваченная, листочки скукожились, да, не такие все интересные. Дальше за этим у нас вот чтобы небольшой такой треугольничек вот здесь оставался, начинаем делать коротенькая линия вот так, вот лепесточек идет, дальше вот здесь пойдет у нас лепесточек, здесь он так и и потом вот так вот как-то То есть, ну смотрите на референс, да, примерно перерисовывайте. Так, за этим еще у нас есть небольшой такой какой-то волнистый вот так лепесток. Покажу. Он же пойдет вот сюда, сюда, сюда. Немножечко, прям немножечко, немножечко выглядывает. Выходит вот сюда. И вот так вот, вот сюда приходит. Так, следующий, следующий, он у нас идет, вот из-за этого выходит, здесь изгибается, <coughs> и будут вот, доходить вот сюда, перекрывая, то есть вот эти, уже вот как-то так волнисто вот так вот он перекрывает пока край его показали дальше немного отступая вот здесь такой красивый лепесточек он у нас уже пойдет в основании так придет он примерно у нас вот сюда к середине вот этого ну то есть ну вот эта ось наша, да, вот сюда, вот где-то аж придет. Вот вот так изгибаем, изгибаем, вот так вот волнуем. Но приходим в эту точку. Там вот будет темнота. Его сильно видно не будет. Ну вот этот стаканчик, он уже задает его. То есть вот так вот. Это мы нарисовали край. И у этого лепесточка есть изгиб. Вот, вот он вот так вот идет, потом пошире, вот здесь вот пошире. И здесь вот как-нибудь тоже так вот интересно, волнисто. И загнули его. <coughs> Дальше вот этот лепесток, его тоже перекрывает еще один. То есть начинается где-то вот, вот здесь вот у него такой вот изгиб. Дальше идет стаканчик. Вот как-то вот так. Туда примерно. Так, частично он вот здесь перекрывает. Вот как-то вот так. И пошел, вот сюда упирается. Здесь у нас вот этот лепесток. Дальше, вот здесь у нас там на дальнем плане таким вот треугольничком виден лепесток, потом вот так вот волной сюда идет и идет упирается вот сюда, то есть на сужение, он идет вот сюда. Вот такой лепесток. Можно чуть-чуть его даже закрутить, чтобы не сильно такой ровно был. И здесь такая прям масса-масса листочков. Здесь какой-то небольшой такой вот тоже треугольничек. Здесь идет, изгибается лепесточек. Вот такой какой-то. Вот так, там за ним такой вот закругленный немножко лепесточек, и вот здесь вот так вот еще идет один, эти можно чуть-чуть вот, вот подальше сделать, а здесь сделать такой вот красивый. Тоже с изгибом. Вот здесь изгиб, здесь покрупней. И вот так вот. Ну вот что-то такое наметили. А там уже красочкой мы потом уже более подробно пропишем. Наметим здесь. Так, так. Вот так вам Пожирнее сделаю, чтобы было видно. И наметим, давайте, какие-то пятна, такие крупные листов. Вот здесь у меня лист, какое-то пятно листа. Здесь стебелек. Дальше. Так, вот около этих листов, лепесточков, здесь какой-то за ним листочек виден а потом туда какой-то листочек такой пошел. ну формат у меня уже другой, поэтому они, естественно, все не вместятся. Ну вот здесь какой-то листочек, а здесь покажу какой-то листик. Даже, возможно, там можно где-нибудь вот здесь еще какой-то другого, другого оттеночка внедрить. Дальше вот здесь какой-нибудь вот так вот намечу пятно у меня будет. Там, ну, то есть, смотрите, полностью забивать тоже не надо, да, этими листочками. То есть должны быть там такие как бы пятнышки, пятнышки. Ну вот сюда можно выпустить немножко какой-нибудь листочек. Ну что-то такое. Приблизительно так наметили. Теперь я возьму кисточку-щетинку. Вот такой вот, номер 15, гамма. Разбавитель использую масло маковое и white spirit примерно 50 на 50. Вы можете также писать на тройнике, вообще на чем угодно. По красочкам белила титановые, кадми желтый средний, охра желтая, кадми красный светлый, крапла красный. Любую берите коричневую. Я взяла омбру натуральную, голубая ФЦ и индиго для таких вот темных-темных мест. Обязательно тряпочка. Если вы пишете правой рукой, да в левой руке обязательно тряпочка. Окунаю немножечко-немножечко в разбавитель и давайте сделаем фон вокруг розы начинаем с фона с дальнего плана нам нужно сделать сюда вот я хочу фон такой серо коричневый но серый сделать э, такой тепленький серенький я возьму возьму умбру с белилами Добавлю сюда индиго. Индиго добавлю. Попробую чуть-чуть голубой фоц. Такой вот. Голубой фоц получилось много. Так, охры добавлю, чтобы он чуть-чуть такой был. Хочется мне более теплый фон и вот он с голубой фицей легкая гелезаметная зеленца есть вот такой ну можно таких пятнышек нанести а потом более светлых еще то есть чтобы он был не однородным не одинаковый какой-то вот так вот я нанесу пятнышек таких. Вот просто как бы кисточку вытираю к низу. Вот уголочки таким вот можно цветом позатемнять. Вот так пятнышек поставила. Дальше. Вот здесь тоже где-то можно таких же пятнышек. То есть, чтобы они у нас не были где-то, этот оттенок в одном месте картины. да, То есть, разбрасываем по всей картине, где может быть такой оттенок. На листочки, на эти пока не обращаем внимания, на розу тоже смело заходим. Теперь я беру больше белил в этот оттеночек, добавляю делаю его светлее, вот так вот прям вымешиваю и уже пустотики эти прям захожу на предыдущий оттенок вот где он у меня попадается, да захожу смело смело Также здесь где-то светленького такого добавлю. Так вот здесь можно. Роза будет у нас темная, так что хорошо проложить вот какие-то более светлые моменты около розы. Это опять-таки будет контрастно. И собственно. Она будет ярче, красивее смотреться, темная на светлом. Ну, вот так вот заполняю. Так, сюда. все это дело мы пропишем. Но потом. Так, беру охру. Сюда капельку, капельку. Голубой ФЦ. Видите, такой вот уже более зеленый. Теплый, холодноватый. Такой немножко оттенок, да? И тепленький, но холоднее, да? Не такой теплый, как вот, ну, в смысле, охра сама. Что я после праздников еще не вольюсь никак в работу как вы праздники отметили, расскажите так ну вот таким цветом я заполняю где у меня вот эти вот все а, листочки тут будут да, так, что у нас тут так, это вот лепесток сюда вот. Сюда, здесь где-то вот здесь, стебелечки потом я напоминаю, мы прорисуем, то есть мы еще конкретно не знаем, да, там они или не там, то есть примерно мы их наметили. <coughs> так, сюда опять охра, капельку, капельку голубой. Все это вот так вымешиваю. <coughs> Этого же оттенка я добавлю немножко. Вот, Потираю, где что там оно так вот мелькало, да, не только здесь, но и здесь. То есть я усложнять начинаю вот этот весь. Вон наш. Охра, голубая. Так, кисточку протираю. И крестообразными движениями, вот так вот быстренько, быстренько, начинаю, так, волоски убираем, начинаю так вот делать, как бы объединять эти оттенки. Очень быстрым движением, не надо сидеть вот так аккуратно, то есть кисточку берем подальше за краешек, и вот таким вот легким, смелым движением начинаю их между собой вот так вот. Видите, я захожу на розы, то есть не заморачивайтесь. Там особо <coughs> слой у нас тонкий. Поэтому красным цветом все там перекроется. Вращайте обязательно ручкой. Не только кисточку, да, но и рукой. Можно вот так вот вращать, направление задавать <coughs> мазочком. Так, наметили. Теперь давайте поработаем <coughs> с листочками на дальнем плане. Я беру сюда же вот умбру, голубую ФЦ охры возьму такой вот темно-темно-зеленый чуть-чуть макну краешек кисточки в разбавитель и вот здесь у нас листочек такой довольно таки темный этой же кисточкой я намечаю я вот его закрываю <coughs> Ой, извиняюсь закрываю полностью вот этим цветом Такое вот он вот здесь острова краешек у него дальше вот здесь какое-то такое пятно ну то есть примерно лепесточки роз э, листочки роз знаем да как выглядят то есть там они у нас на дальнем плане они фона их как бы ну, толком не видно так еще беру э, умбра голубая фц. И охра такой вот темный зеленый цвет подкинем его где мы с вами подкинем? вот сюда давайте подкинем внизу такой грязновато зеленый цвет получается и плюс того что мы замешиваем постоянно разные оттенки да то есть, вернее, не разные, а мы пытаемся один смешать, но разные замесы у нас получаются. У нас будет на листочке все разных оттенков. Вот, добавила этого цвета сюда. И это, друзья мои, это живописно, когда они разные. Ну, вот здесь какой-то кусочек, там я вижу, темнеет. Добавлю теперь еще больше охры, такой вот посветлее уже листочки. Они у нас там разные. Сделаю вот этот вот такой вот. Тут где-то частично фон белила, да, подмешивается. Я не хочу заморачиваться чисто вот ну, с этими листочками, как-то их прям там выписывать. Белилок чуть-чуть добавляю вот на вот этот листочек. Даже, знаете, давайте возьмем желтенького чуть-чуть, чтобы он такой был. Желтенького и близок. Сюда же все это. Чтобы он такой от вот этого отличался и был посветлее. Вот какой-то... Вот так вот я его сделаю. Вот так. Чтобы они разные были. Так. Это у нас розочка дальше вот здесь где-то такой тоже более светлый а, листочек куда-то там туда пойдет пятнышко его дальше ну, заполняем такими вот более теплыми более холодными листочками а, фон то есть чтобы вокруг розы да были какие-то пятна листьев дальше вот здесь какой-нибудь такой более маленький покажу не делайте им какие-то четкие края их наоборот мы будем сейчас размывать то есть даже не пытайтесь потому что это дальний план и они как бы, знаете, как вот эффект фотографии, да, вот здесь где-то вот прям вытираю кисточку какую-то а, такое, создаю а, листочки еще там где-то далеко. А, как на фотографии бывает, вот что-то, главный объект какой-то, я не знаю, как этот эффект называется, я, я, я говорю в расфокусе, да, как бы, в фокусе главный предмет. А то, что там, оно вот ну, размытое такое, как оно правильно называется, не знаю. То есть, ну вы поняли, да, меня примерно. Вот, вот эти листочки, они именно вот такой эффект нам, нам надо добиться. Так, ну вот здесь я такое вот пятнышко добавлю, кисточку повытираю. Где-то вот здесь сделаю. Видите, вот такой холодный, прям темный листок. И вот здесь какое-то пятно более теплое. Дальше. Вот я опять беру сюда коричневый и голубую ФЦ. Где-то здесь еще вот так вот повытираю. прям ну, полностью, чтобы вот этот коричневато, вернее, серовато-зеленый, да и коричневатый там тоже присутствует, фон не испортить. То есть, смотрите, оставляйте его, чтобы он был, воздушность вот это была. Так, ну, более темный, можно добавить какое-то вот здесь пятно какого-то, листочка, что-то такое. Кто-то такой более голубой. так Ну вот, примерно так. И теперь мы будем... Сейчас я кисточку протру. И вот края, вот эти вот, прям по, по стыку края и э, листочка я вот так вот прохожу несколько раз, как бы специально его размываю. Протираю кисточку следующий листочек пошла вот размываю размываю чтобы вот они были нечеткие пускай они уходят на дальний план четкой у нас будет роза. эти тоже все все проходим и смягчаем. Вот так. они у нас на дальнем плане это также серединка у них остается такая да, темная пятно ну вот вот эта часть да вот и эта часть а края наоборот такие вот размытые размытые нет четкости нет Никакой четкости. То есть, вроде бы и видно, да, что там лепесток, но его как бы особо-то и нет, в принципе. Возьму красненького сюда добавлю капельку. И вот, вот здесь на листочке я где-то вижу такие вот рефлексы от вот этой розы можно добавить вот здесь вот здесь это уже я как бы да там есть на одном но я уже от себя добавляю как бы вот здесь может быть да там где крозе повернута вот так чуть-чуть чуть-чуть тоже очень легким движением особо как бы не заморачивая скажем так не выписывая вот сюда можно чуть-чуть такой вот он видите не откровенно красным с зеленью смешивается и получается очень красивый такой оттенок этого же оттенка можно чуть-чуть вот там к примеру вот здесь где-то фон подкинуть почему бы и нет каких-то таких вот прям легких-легких пятен, вот вписать его прям, но он будет давать свою какую-то такую интересность, шарм какой-то такой, оттеночек, его будет видно, что он все-таки не у нас фон не чисто серый, а какой-то такой интересный. Беру умбру, красный, сюда же, в этот же самый, где мы все это замешивали, и намечу сейчас вот эти тоже стебелечки, на которых у нас крепятся розы. То есть здесь они тоже, они у нас не особо, как бы, четко видны. Единственное, что слегка видно, что у нас стебелька, правая часть, она немножко светлее. Так, здесь, да, стебелек. Ну, вот здесь пускай пойдет еще один куда-нибудь вот так. Стебелек. Чуть-чуть беленького вот сюда посветлее. И вот сюда у нас тоже там пойдет какая-то продолжение, да, куста этого розового куста, она же не может одна расти, правильно? То есть там что-то еще есть. Более толстенький он у меня получился, вот. подрежу его чуть-чуть светлым. И опять-таки вот края я прохожу. И увожу его в такое вот, в дымчатое такое состояние. Дальше давайте наметим нашу розу. Для этого я возьму краплак с красным. как бы такой средний оттеночек и заполняю наши листочки лепесточки краплака все-таки побольше потому что она у нас такая темная можно взять в принципе вместо красного светлого красный темный тоже подойдет на разбавителе тонким слоем заполняю. Примерно уже смотрю а, наши направления листочков. Форму до да, красивую создаю. Так, один. дальше здесь 2 вот заполняю тонким слоем чтобы у меня вот видите даже уголь угольный карандаш виден местами нам сейчас главное избавиться от белого холста чтобы видеть может нам, нам надо еще поработать с фоном либо так вот здесь изгиб лепесточка теперь беру индиго и вот здесь прям втираю индиго сюда чуть-чуть там теневая будет листочек загнулся и от него упала тень вот так краплакс индиго вот этот кусочек лепесточка такой вот довольно таки темненький Выглядывает очень красиво. <coughs> Дальше я возьму сейчас вот краплак жиденько прям и вот здесь нашу розу, так чтобы видно у меня было, да, вот эти все весь рисунок. Мы же не просто так его рисовали, да? Так, а сюда с красненьким. Чуть-чуть посветлее. Заполню тоненьким-тоненьким слоем, это как лессировочный, да, слоем такой, жиденький, слегка подкрашены. Вот так. Разбавитель подкрашенный, по сути. Так, дальше, где-то здесь у нас теневая будет. Темнота, вот тут будут темнотики тоже. есть в углублении, темнотики будут. Краплак с индигом. Какие-то темные вот места, да? Затемнила. Теперь можно посмотреть да что у нас не хватает вот мне хочется вот этот лепесток все-таки немножко увеличить сделать его более таким вот покрупнее когда цвет появился я вот теперь вижу что мне прям хочется его сделать больше потому что он, какая-то она кособолка получается вот я его возьму сейчас вот просто этот увеличу то есть отходите смотрите когда отходишь всегда это хорошо видно что вот допустим можно добавить где-то вот здесь можно добавить вот здесь как-нибудь вот ее можно вот так загнуть интереснее То есть, опять-таки, повторяю, да, я не хочу делать прям вот как там. То есть, я смотрю, вот как мне нравится, так я и делаю. Вот этот еще чуть-чуть увеличу. В стебелек вот тут добавлю. Немножко красноты. Я вот вижу, ее прям не хватает. Я прям вот беру, этой кисточкой набираю, вот легонечко кроплачок, там, да, что-то. Умбры. прям не полностью, а так вот ну, кое-где таких вот более темных моментов сюда чуть-чуть можно этот стебелек показать также вот можно взять умбру и где-то сделать знаете, такими легкими к листочкам умбрус с капелькой голубой возьму а, тоже веточки же да идут вот где-то их там а, легонечко легонечко так повписывать потому что они же у нас не могут быть там где-то как бы сами по себе в любом случае там есть какие-то веточки Вот их можно как-то так вот почеркать показать но не четко не четко вот прям бочочком кисточки аккуратно аккуратно легонечко так что-то вот попересекать их там всячески показать эти какие-то там веточки ну, что-то такое немножко показали и вот хочу еще голубая фц с умброй более темный куда-нибудь вот сюда что-то добавить и перебить вот этот стебелек вот прям вот он мне покоя не дает более такого вот темное пятнышко сюда ну, где-нибудь можно вот здесь вот так вот даже не то чтобы лепесток а просто вот кисточку повытирать просто добавить такое пятнышко а этот края смягчаю вот так вот и тут тоже вот так повытираю опять-таки все это растираю никаких таких каких-то четких границ не даю вот здесь еще темное пятнышко повытираю и уже от себя начинаю просто усложнять делать что-то такое вот интересное вот здесь можно также вот остатками краски вот ее минимум минимум на кисточке и не давлю легким легким движением все это делаю и вот здесь чуть-чуть ну то есть усложняем ну вот все вот так вот меня уже а, больше устраивает и теперь Займемся, в принципе, самой нашей розой. Будем ее прописывать. Итак, для розы я возьму вот такую вот щетинку. Плоский краешек у нее. И такая она подстертая немножко. Ну, буду плоской работать. Кисточкой. Так, новую тряпочку себе отрываю и начнем мы с серединки набираю я краплачок и вот этот наш так, мне все блестит все сверкает начинаю я прорисовывать вот этот вот лепесток нанесла краплак и чуть-чуть подмешала по форме а, самой самого лепесточка, как вот он у нас треугольничком, подмешала а, немножко индиго Беру кадми красный с краплаком, то есть, ну, вот это вот смесь, что у меня тут есть. Дальше вот тут немножко виднеется такой более светлый лепесток. Сюда его нанесла. Такие вот кусочки сейчас, мозаику собираем. Дальше. Короплачок с красным. Дальше лепесточек. Вот этот наш. Так, мне все блестит, друзья мои. Я буду медленно, потому что я ничего не вижу. Честно говоря. Вот как-то вот он вот так вот у нас идет. Вот я его этим цветом заполняю. могу от рисунка уйти конечно потому что я ничего не вижу чтобы вам видно было у меня свет и вот здесь и спереди свет у меня поэтому все сверкает плюс масло блестит и вот отсюда у нас там вот теневая падает видите в каком направлении кисточка двигается то есть от из глубины оттуда да я вытягиваю вот резкими движениями кверху то есть у нас край лепестка, вот этого, который там виднеется, он более светлый, а вот здесь более темный. Кисточку протерла и вот тонким слоем, главное, пишите. кроплачок беру, делаю краешек навстречу этому темному тоже получается такая как растушевка да один другой смешивается но роза довольно таки у нас она темная прям чайная да как называют их дальше краплак с красным вот здесь кусочек где он где он где он вот здесь где-то кусочек лепесточка более светлым виднеется. дальше вот этот который закрывает он у нас тоже такой краплак с красным вот, вот здесь он и вот сюда вот так вот уходит то есть, смотрите, направления все, я всегда повторяю это и буду повторять. То есть, вот отсюда у нас растет цветок. То есть, даже те лепесточки, которые вот краешки, да, вот эти вот самые макушечки мы видим в серединке, они все равно у нас вот туда идут, вот туда, все в основании, вот в это вот идут. То есть, поэтому мы, как бы он, листочек этот, не изгибался, ну, если какой-то там заворот, да, там уже другое направление а сам рост лепестков он весь вот в эту середину то есть про это не забывайте пожалуйста иначе будут как-то ну неестественно он смотрится то есть нанесли да вот сделали как-то там край да интересно там ну как сказать как удобно да но потом все мазочки Ведем вот в эту середину. То есть поправляем и ведем. Нанесли. Дальше. А вот этот боковой мы сделаем через а, краплак. Опять красный. Вот. Я, видите, делаю, как мне удобно. Да? А потом он опять у меня вот он хоть и изогнут, но его направление вот туда. Вот туда. так здесь краешек вот так и вот туда он пошел куда-то к основанию дальше вот этот он у нас такой вот уже краплакс индиго вот возьму сделаю себе здесь такой вот краплакс индиго замешаю вот он такой темный вот я его нанесла контур сделала и вот он изгибается он вот туда пошел пошел куда-то туда в основание. то есть он уже боковой лепесток но он идет все равно вот он изгибается и туда вот то есть по попытайтесь это понять все таки чтобы делать Правильно. Еще хорошее такое, а, как бы, вам упражнение. Попробуйте представить, что вы сами кому-то преподаете и пытаетесь объяснить. Как бы тем самым вы себя приучите мыслить правильно. То есть, почему именно так? Вот не надо вслух, да, как я вам объясняю. Про себя просто представьте, что с вами сидит ученик, и мы вы ему пытаетесь объяснить, что и как. Вы просто быстрее начнете понимать, что как делать. Не, ну, не обязательно вслух, про себя просто сидите, повторяйте, объясняйте. То есть как бы тем самым вы начнете понимать, почему именно так, а не иначе вы делаете. То есть вы начнете, как бы. Вот эту вот правильность, да, не бессмысленно закрашивать, да, там какие-то участки лепестков, или вообще просто там не бессмысленно рисовать какие-то те же самые пейзажи или что-то еще, да. А будьте сами себе объяснять, почему именно так нужно делать. То есть это как бы поможет вам. Дальше. Давайте закроем вот эти вот дальние, да, все вот эти короткие. Вот здесь кусочек лепесточка, вот здесь вот уголочек, создаю уже форму. Такой вот он довольно-таки темный, индиго с красным. Также вот почему, объясняйте, да почему темнее, почему ну, там этот темнее, этот светлее, почему этот холоднее, почему здесь должен быть такой оттенок, а там другой. То есть все это проговаривайте и будет вам попроще в дальнейшем. А потом оно у вас перерастет просто, знаете, до такого автоматизма, что вы будете э, уже рисовать и э, как бы особо не задумываясь над тем, почему здесь. Вы как бы будете и так знать, почему оно там. Так, вот здесь посветлее я вижу лепесток. Опять-таки его направление смотрю. А здесь он идет немножко потемнее. Вот я капельку индиго захватила и пошла растягивать в сторону туда потемнее. Вот здесь углубление. То есть перекрывает вот этот листочек, перекрывает предыдущий углубление. Там тень падает. Собственно, там потемнее. Плюс еще для живописности нам же надо листочки друг от друга отделить. Правильно? И если там этого нет, можно специально это сделать для того, чтобы один листочек отделить от другого. Так. И здесь вот он у нас идет, такой вот кроплачно красный Вот он идет сюда. Так, вот так вот он идет. И вот так вот так. Даже знаете, я его как-нибудь вот так красиво прям какие-нибудь грани ему сделаю. И вот туда он заворачивается куда-то в основание. Вот сюда. Вот такой вот лепесток и опять-таки он там прячется в тень да вот я здесь сейчас около края вот так вот проложу полосочку как бы отделю кисть протерла и вот покажу вот это вот направление то есть уже я этот черный ну, индиго сейчас еще сюда потемнее добавлю протираю кисточку и даю вот это вот направление этого лепесточка вот так оттенила видите потом еще снежочка присыпьем мы как бы они еще э, лучше как бы более контрастно будет все это отделиться друг от друга будет поинтереснее сейчас оно все такое вроде непонятно вот этот теперь так лепесточек вот он у нас вот здесь идет и вот сюда, манюшенький, манюшенький. То есть смотрите сами. Вот если вы видите, что, как бы я же не могу вам объяснить, сколько грамм краски я на кисточку беру, да, сколько той, сколько той. Смотрите по оттенку, смотрите по своей работе. Если у вас они сливаются, да, здесь у нас теневая, здесь вот красный замешали и оно сливается, значит возьмите больше светлого красного то есть чтобы вам различались они один от другого отделялся понятно что как бы камера видео все это искажает цвета прям причем я скажу конкретно искажает вот как я вижу вживую и в записи потом мастер класса свои пересматриваю единицы которые работы один в один ну, не то не то что один в один практически да там очень похоже а так искажает конечно прям конкретно вот. смотрите по своей работе как бы вы должны понимать что вы делаете для чего вот здесь взяла видите чуть чуть больше красного как бы я думаю да это у меня тут высоко, не глубина, да, лепесток не в глубине где-то он, то есть не будет такой темный, вот я его посветлее и нанесла, вот так. Дальше. Следующий вот здесь лепесточек, здесь я его возьму уже более такой кроплачный. Вот здесь он краешек. Видим. Так, и он у нас, он у нас идет. Вот тут вот это же его изгиб. Вот он идет сюда. Так, здесь вот этот перекрывает. Вот сюда он идет. Так, этот у нас где? Это вот его треневая, Вот сюда пошел. Чем хорошо писать на растворителе, то что, видите, я первый слон нанесла, он уже слегка подсох, то есть он мне не мешает. Беру чуть-чуть индиго и вот здесь вот я оттеняю, то есть там он у нас тень пошел и я его оттеняю. Также и вот здесь красочки, видите, прям по чуть-чуть беру и втираю. У меня на холсте нет вот этой жирности какой-то, прям чересчур. Где-то вот местами есть, вот тут немножко такая прям красочка. А так в основном у меня очень мало краски на холсте. Поэтому мне какие-то переходы, растушевки очень легко делать когда мало краски. А вот этот изгиб, друзья мои, сделаем чуть-чуть светлее. Там еще ну, снежком он будет присыпан. Но ну, сквозь снежок-то виден красный цвет, да? Поэтому нам нужно закрыть сначала красным. Вот так сделали этот изгиб. Никаких белил пока не берем. Закрываем такими. Пока закрываем такими оттенками, так вот здесь у нас еще этот изгиб. средними оттеночками. Далее опять-таки более кроплачный такой оттенок, с красненьким, но кроплак преобладает. Вот этот дальний лепесток а здесь он у нас как-то вот так вот пойдет. Здесь будет немножко индиго. Прям вот так чуть-чуть. Дальше кисть протерла. Кисть постоянно протираю. Вот мне надо сейчас красный набрать без индиго. Да? Протерла. То есть вот посмотрите, тряпочка у меня вся-вся-вся. Вот ее Постоянно протираю. Здесь вот так как-то интересно изгибается. Листочек вот так и вот сюда он пошел. А здесь будет еще вот так вот кусочек лепесточка. Так, нанесла, беру краплак. И теперь направление листочка. Видите, вот сделала каемочку. И теперь направление листочка задаю. Вот туда все. Стремится к серединке. Кроплачок, вот этот листочек, тоже наметила. Дальше беру капельку индиго. Опять-таки, вот ровной линии сейчас вот очерчиваю, да, очертила здесь, здесь. Ну, вот смотрите, да, не то направление, все но уже как-то черно досмотрится, как-то неестественно. И вот начинаем задавать направление лепестка. Вот эту сухой кисточкой протертой тяну, хватаю вот этот черненький и задаю направление лепестка. Вот уже совсем другое дело. Дальше индиго с краплаком. Сразу хочу вот этот вот закрыть. Красивый кусочек. Так, здесь у него вот так вот как-то. Вот он как-то вот так вот идет. Интересно. И здесь уже вот как-нибудь красиво так изгибается. Вот так. Такой красивый лепесточек. Дальше, дальше осталось у нас вот здесь, да, и большие. Вот этот кусочек давайте сделаем. Возьму красненький с краплаком. Сейчас красный преобладает. А вот здесь как бы центр цветочка, вот здесь будет такой посветлее оттенок. А дальше края пойдет более такой цвет краплак и опять таки у нас все это дело туда стремится к серединке дальше видим сливается да на предыдущее вот так вот добавляем теневую от индиго то есть втираем в красный индиго сюда вот здесь до да, границы не видно вот давайте вот так проложим нанесли до да, полосочкой и потянули как вот мы делаем направление лепестка вот так потянули все у нас уже один листочек отделился от другого я надеюсь все видно так следующий вот этот большой давайте сделаем. Беру красный краплак и закрываю вот этот вот большой лепесток. Вот он у нас так вот идет. здесь мы уже оттенили вот закрыли да вот смотрите опять направление я все веду в основании закрыли таким цветом но нет глубины да вот он как-то выпирает берем индиго вот здесь он у нас уходит в тень вот здесь проложим теневую по вот этому листочку проложим теневую, вот здесь, вот здесь, создаем эту глубину, дальше, где у нас еще будет потемнее, вот здесь, нанесли такие полосочки, вытираю кисточку, прям вытираю, вытираю, и теперь я беру его и растягиваю в красный здесь вот эту полосочку у нас вот так да растет лепесток то есть мы не можем вот так повести его то есть начинаем вот так растушевывать если очень черно по растушевывали да протерли заново об протерла Опять раз потянула, протерла. То есть у нас такой должен темный, темный, красный получиться. Вот так, контрастненько. Вот уже она у нас лепесток ушел вот туда, вот в глубину. И загнулся. Следующий. Так, я добавлю себе немножко краплака красного. этот у нас потемнее лепесток вот так изгиб я пока обхожу и здесь он у нас там он у нас сливается в темноте Прям чистый краплак возьму И вот сюда вот привела его. Здесь наш сгиб, вот он вот так пойдет. С капелькой индиго добавила. Вот такой вот. Здесь как-нибудь его можно вот так интересно загнуть туда повести. И теперь беру индиго немножко. Где у нас? Вот здесь темное место. Дальше. Под вот этим вот э, нависающим изгибом, да, там будет темно. Вот здесь у основания темно. Протираю кисточку. Так, вот здесь еще добавлю. До вот этого поворота изгиба вот тут тоже добавлю. И начинаю все это дело вот так вот растягивать теневую. То есть смешиваю с красным. Немножко так и по направлению. То есть вы можете растушевывать, как вам Удобно да, растягивать, вот как я здесь сейчас теневую сделала, сюда потянула, но потом все это дело растянула вот по направлению самих лепестков. Вот так вот сделали. И теперь вот эти большие основные листья. Беру краплак. Так, здесь он у нас вот отсюда выходит прям. Создаю форму ему красивую. Чистым краплачком. Так, вот здесь тоже как-нибудь вот так вот. Так вот интересно как-нибудь так и загнуть его вот передние да, листочки и вот направление вот, вот такое красивое так он изгибается закрываю так теперь будем его оттенять Опять-таки, берем индиго. У основания, да, нанесем потемнее. Где я еще вижу? Вот здесь такие изгибы. Здесь, вот здесь. И, соответственно, ну, по краю можно немножко сделать. Ну, вот так вот. Протираю. И теперь начинаю вот так вот оп, оттенять, протерла, мягенько смягчаю вот эти мазочки, то есть видите, они задают нам как бы такие прожилки, да? так, караплак здесь у нас вот так этот лепесток идет, на него заходит вот так. Красная чуть-чуть. Вот так. То есть этот бутон, он впереди. А тут как бы вот так с поднизу выходит. Дальше. Следующий лепесток беру краплак. Так, вот здесь он вообще такой, какой-то прям Прям вот такой вот извилистый-извилистый. Прямо вот так покрутила от мороза. Дальше вот здесь он сюда заходит. Так, здесь красного возьму, чтобы видно было. Вот так вот. Раз. Край его прям вот так вот изгибается, изгибается. Видите, кисточку прям прокручиваю. Кручу, кручу, кручу. Вот так. И здесь у нас пойдет он вот сюда. Вот так. Дальше. Здесь немного, вот я вижу, такое более светлое. На просвет, видимо, там свет отсюда падает. Здесь он немножко на просвет идет. Более светлый, такой красный. А дальше беру прям краплак. И заполняю его. Протираю. Так. И вот здесь тоже этот поворот, листочка. Вот так вот загнули. Теперь берем индиго. Вот здесь темное местечко. Дальше вот здесь вот это вот каемочка. Поворот его. Вот здесь немножко. Вот здесь какие-то углубления нанесла и теперь растягиваю по форме листочка вот так вот и загнули его вот этот краешек видите он заходит у нас вот сюда на розу как-то так вот изгибается на основной вот этот бутон и теперь вот эти два лепестка. Беру кропочвок и закрываю карточку. Один. И здесь вот так вот изгибается. Так, вот так. И вот как-то он сюда опускается. Они у нас тоже такие не особо четкие. То есть вот этот лепесток, вот этот мы сейчас смягчим, потому как они у нас уже там дальше. И, соответственно, контур у них не такой четкий. Беру индиго, оттеняю вот. Вот здесь. Где вот они выходят? Тень на них падает. Вот так вот. Четкая граница, видим? Кисть протерла и смягчаем. Помним, тень у нас не имеет четких границ. красный. Вот здесь у нас будет чуть-чуть он посветлее. Тут будет изгиб. А под ним, под ним, теневая. И ее плавно растушевываем. То есть там, где у нас он загнулся, там будет более четкая, да, вот красный с темным. А потом уже смягчаем. Теперь, друзья, кисточку протираем хорошенько. И вот этот лепесток, краешки по стыку проходим. уводим его на дальний план то есть то же самое делаем как вот мы делали с листочками вот этот вот этот тоже проходим постоянно кисточку протираем и по границе фона и листочка прохожу и вот этот тоже у нас не особо четкие границы вот так вот их уводим на дальний план прям вот смешиваем с фоном границу тем самым он у нас уходит на дальний план вот эти тоже не особо четкие у нас. Дальние вот те. Делаем наши розочки объем. Вот эти дальние тоже смягчаем. делаем границу менее контрастную да, как бы смешивая с фоном и то есть тем самым получается объем то что ближе к нам то более четкое то что дальше оно такое уже более размытое постоянно постоянно протираю кисточку Вот эти дальние тоже прохожу. Вот эту границу. Вот, так вот нанесли возьму индийку чуть-чуть добавлю на стебелечки кое где по левому краю сделаю их более почетче так вот у основания здесь наоборот можно как бы вот так вот подсписать их с фоном чтобы они у нас конкретно прям не упирались да туда в край холста Теперь можно этой же кисточкой, либо взять какую-то, сейчас будем снежок набрасывать, промыть ее хорошенечко. Для этого окунаем в разбавитель, окунули, вот видите мокрый, и выдавливаем всю лишнюю краску. Если недостаточно, можно еще окунуть и опять выдавить до да, либо же можно взять другую просто кисточку. Нам нужна сейчас кисточка, друзья, знаете, вот если есть какая-то такая вот старая, потрепанная, либо вот эту вот прям э, вот так вот пальчиками прям раздавить, либо вот от палитру что-то вот ее прям вот так вот потрепать, чтобы она была такая, топорщилась в разные стороны. Но небольшую, потому что... Нам кое-где надо будет прям совсем маленькие, да, такие полосочки по краю лепесточков прокладывать, чтобы было более так вот аккуратненько все, итак, сейчас я сделаю, возьму белила и немножко-немножко голубой, сделаю такой вот голубоватый оттенок. Вот суть я даже много взяла голубого. Надо все-таки более светлый вот где-нибудь вот здесь с краю замешаю такой еле еле голубой Видите, голубой какой ядреный цвет то есть будем делать не прям белый снег а такой вот слегка голубоватый Беру, вот потрепала эту кисточку, да, беру, окунаю ее в этот голубоватый оттенок. Не набираю, а вот, чтобы, смотрите, видите, она топорщится, и получается, как бы поближе показать, видите, ворсинки, капельками такими, вот именно, как снежок замерзший у нас будет. То есть довольно таки, как бы, ну, красочка есть, да, но ее такими вот она ну, крупинками лежит. И начнем выкладывать наш снежок. Не давя, не вдавливая, не перемешивая с красным, аккуратными, легкими движениями. Вот у нас вот этот вот кусочек, да, треугольничек. Раз, нанесли. Дальше опять набираю. Смотрю за тем, чтобы она у меня вот была такая, вот, ну, топорщилась. Чтобы, видите, просто прикладываниями я отпечатываю. Получается не просто какой-то мазок, а вот именно вот такими вот маленькими снежинками. Дальше вот опять я ее постукала, распотрошила. Потому что протираем, да, красный подмешивается, мы ее опять скрепляем, ровненькую делаем, да? То есть, раз я ее опять растопорщила и пошли дальше вот здесь у нас чуть-чуть вот легкими прикладываниями чтобы вот такие вот а, получались снежок замерзший создаю дальше еще напираю создаю следующий лепесток то есть вот здесь по краешкам мы проходим топорщим ее опять, набираем, смотрим, да, как у нас набралось и отпечатываем дальше. Вот создаем, смотрим, как у нас там лепесточки изгибаются и отпечатываем. Можно прямо в красочку вот так вот постукать. И вот отпечатываем вот так вот снежок. Дальше. Следующий лепесток. Так. Вот здесь, да, красиво у нас лепесточек аккуратненько такими вот прикладываниями создаем вот этот снег смотрю где он у меня куда уходит вот нанесла край протерла опять распотрошила набираю голубой и он тоже смотрите он где-то, сейчас вот видите, какой-то ровной, да, линей получилось, но он где-то у нас идет утолщение, вот мы его добавляем, эти утолщения, где-то тоньше, где-то толще, да, вот здесь такой вот прогиб, и здесь побольше лежит снежочка. Вот так вот выкладываем сюда тоньше пошло вот так вот показали следующий опять протираю даже промою чуть-чуть опять распотрошу прям вот давлю ее так вот давлю набираю, так смотрю, так устраивает, да, и пошли дальше. Вот здесь тоже такой вот лепесточек где-то больше придавливаю, чтобы он как бы толще отпечатывалась, но больше придавливаю, то есть без фанатизма все равно. красиво вот так вот этот снежок выкладываю здесь вот так вот у нас пойдет изгиб подчеркиваем сети. эти красивые изгибы лепестков снежочком кисть протерла остатками кисточки <coughs> у нас он не везде как бы да по краям просто лежит но где-то и там вот по самим лепесточкам идет поэтому вот можно где-то вот так вот чуть-чуть касаясь присыпать где-то так вот еще чуть-чуть дальше опять набираю голубоватый оттенок вот здесь тоже Красивый такой снежок лежит. Вот так. Опять подмешивается красный. Опять протираем. То есть постоянно, постоянно протираем. Следующий лепесточек вот этот вот вот сюда присыпаем снежочка вот сюда показываем этот изгиб и более вот голубоватый можно вот здесь Протираю. Я не хочу ее сильно пересветлять, так как там вот я раздавливаю кисточку. Я хочу, чтобы она у меня все-таки такая была в снегу, но в меру в снегу. Дальше, следующее, вот там вот тоже, присыпаю краешки лепестков. Таким вот голубоватым. Вот здесь. Здесь немножко с протяжечкой, вот так делаю, легкими касаниями. Лепесточек еще набираю вот более голубоватого а вот здесь у нас лепесточек тоже такой подприсыпанный дальше следующий здесь вот тоже который на дальнем плане мы его присыпаем и пальчиком можно чуть-чуть вот так вот придавить, чтобы у нас этот снег, он был тоже на дальнем плане, да? Чуть-чуть пальчиком придавливаю его. По краюшку вот здесь прохожу. Здесь тоже, смотрите, вот так вот проходим. По краю примакиваю его прямо вот до самого низа и пальчиком вот так вот аккуратненько притаптываю его легонечко легонечко и потом легко-легко этим же снежочком вот я его хватаю и даю направление то, что он у меня короткими мазочками даю направление, что он у меня тут тоже присыпан на этот лепесток. Дальше. Опять этот голубоватый беру. Вот здесь примакиваю, сюда пошла. Сюда. сюда тут пальчиком чуть-чуть опять-таки пристукиваем и задаем направление тоже здесь кое-где вот подмороженный с мешочком присыпанный следующий вот этот лепесток вот он прям изгиб этот хорошо присыпан как снежком прям набираю голубоватый оттенок Вот так показали да этот изгиб тоненький у нас сюда пошел и вот здесь тоже такой изгиб изгибы эти границы да вот его с одного края с другого делать надо как бы чтобы были более четкие чтобы он читался сам вот этот поворот Здесь вот край ровный, более присыпанный и пошел туда куда-то. Здесь немножко там чуть-чуть точечек поставили, показали этот снежок. Более белесый такой вот сюда. Вот здесь остатками уже красочки можно немножко так вот нанести. И опять-таки пальчиком придавить. То есть чуть-чуть там совсем видно. Дальше опять протерла. Беру голубоватый этот оттенок. Вот здесь наносим на лепесток такую красивую голубоватую каемочку красиво так сгибаем и немножко вот так сюда, прям кисточкой вращаем. Немножечко вот набрала и так вот чуть-чуть где такое вот, ну, намело, да, на лепесток снега. Дальше, дальше, дальше. Здесь также можно прям вот видите от краешек щетинок остаются такие вот просто отпечаточки, просто снег. Такие вот маленькие снежинки. мороз прихватил розочку. Дальше вот эти вот крупные дали песточки тоже. Обязательно их присыпем здесь более такая вот прям присыпанный кусочек опять красный подмешался протираем можно сделать в принципе друзья если тяжело к примеру да очень подмешивается просушить а потом все это дело по сухому проработать красный уже будет меньше подмешиваться вот здесь присыпаю, опять протираю, опять набираю голубоватого. Вот здесь такой вот красивый у меня изгиб. Вот, нанесла. И вот этот край у нас очень сильно, прям видно на картине, такой вот прям ледяная корка на лепестке. Ну, я просто его присыплю снежком. Я не хочу так прям очень сильно примораживать ее. То есть я набираю опять-таки вот так вот красочку, да, натыкиваю. И немножко так вот добавлю снежочка этого. Вот как-то вот так вот немножко льда подкинули. Дальше опять-таки раздавливаю, да, беру голубоватый этот оттенок. Вот этот лепесточек давайте сделаем. Тоже красивый край ему зададим. Вот так прям выкладываю красочку. А здесь у нас вот этот изгиб, он будет весь такой примороженный, в снежочке так звучит, да, прибороженный. Ну, <с corp -egen> тем не менее, так оно и есть. Так, сюда выкладываю. Протираю. Опять набираю голубоватый. И вот выкладываю, выкладываю на этот краешек такими вот мазочками прям завернули до да, этот лепесток и вот слегка краски набираю вот здесь у нас тоже снежок ледяная эта корка но она друзья она у нас в тени поэтому она такая вот не будет прям очень очень как здесь вот яркая чуть-чуть ее так вот можно даже чуть-чуть смешивать с предыдущим слоем. Те, кто по просохшему будет писать, то есть, ну, как-то пальчиком стирайте, чтобы ее чуть-чуть было. И вот здесь немножко, тоже какие-то тут, подчеркиваю, немножко покажу этот снежок. Дальше. Вот этот красивый темный лепесток тоже нанесу вот так вот на него на края снежок и пальчиком попритаптываю пальчик протираю вот так немножко показали там на дальнем плане дальше вот этот давайте дальний тоже сделаем чуть-чуть показываем здесь Тут у нас изогнутый лепесток помогаю и пальчиком попридавливаю где-то отпечаток остается да так вот более светлый белес где-то он с красным смешивается то есть так и должно быть то есть он где-то преломляется да где-то свет падает он ярче но все-таки он такой размытенький вот сюда наношу прям здесь я наношу не пастозно вот сюда эти они вообще такие какие-то высветленные прям так, вот, в протирочку в протирочку здесь более такие заметные уже заметный снежок и вот так вот направление подчеркаю И пальчиком вот потяну. Вот сюда вот. Откуда он растет, до да, Направление его. И также нижний. В основании там вот более темное. Даже вот возьму пальчиком беленького. Вот здесь прям такая светлая часть. И уже кисточкой кое где все-таки более таких вот белесых моментов. Есть более такие заметные. Снежок. Ну, вот такие какие-нибудь. Вот такие лепесточки. <coughs> Дальше. У нас остались вот эти вот два. Кисть протираю. Опять беру голубоватый этот оттенок. Прохожу вот здесь по краю. Так. Еще набираю. Сейчас себе еще смешаю белый с голубым вот такой вот, даже краснота немножко подмешивается такой он, получается более так фиолетовый что ли тоже хорошо будет такой оттеночек вот Здесь примакиваю еще набираю так сюда вот здесь движение легкие друзья чтобы вот она именно не смешивалась а выкладывалась краска вот так вот нанесли край да? дальше опять ее вот так вот прям раздавливаю раздавливаю беру голубоватый этот оттенок вот здесь у меня побольше видите он на красном смотрится как будто он белый но на самом деле здесь он далеко не белый да вот сюда такими как процарапками можно задать тоже направление этого лепестка то есть на краях я выложила да а здесь вот а, как бы процарапываю и потом можно перебивать вот так вот вот эти процарапывания более такими ну, точечными да прокручиваю кисточку и как бы точечно так вот отпечатываю. Вот То есть довольно таким присыпан снегом вот этот лепесток. Особенно сам край. Очень такой присыпанный. Ну, достаточно. Я не хочу больше. И вот этот вот. Здесь опять я кисть протираю. Набираю. тут Голубоватый. Здесь мне нужно сделать такую прям тоненькую каемочку для начала красивую, как бы подчеркнуть вот эту красивую форму лепестка чтобы она была такая вот более изящная, ажурная вот я прям краешком кисточки работаю, выкладываю где-то можно даже уголочком проходить так, дальше вот здесь у нас тоже более такой вот светлое более интересный вот этот изгиб как-нибудь вот так вот его изгибаем изгибаем вот так да примерно и вот сюда у нас изгиб этот пошел примакиваю его Он более у нас такой вот светлый изгиб. Подразумевается у нас, что свет идет вот отсюда, да, поэтому он попадает на свет. Опять-таки рассуждаем, да, почему. Так. Вот сюда. Вот так вот прям присыпали-присыпали. А здесь немножко у нас такой он в тени. Поэтому чуть-чуть наношу и пальчиком вот так чуть-чуть тираю Вот так немножко подтерла. Более голубовато беру. Вот здесь более такой вот голубой снежок то есть не делайте какую-то тоже э, очень ровную то есть он как вот он приморозил да он под пятнами как бы ну, то есть так и наносим как-то интересно пятнами каких-то четких границ таких не делаем Так, вот здесь по краю где-нибудь тоже вот добавлю каких-то немножко, как бы дополнительно показываем направление лепестка, да? Так, вот здесь я хочу эту чуть-чуть потолще вот этот снежок по краю листика сделать но тоже не какой-то прям одинаковой ровной линии то есть где-то потолще она где-то она потоньше становится но так чтобы это было читаемо что это лепесток Здесь у нас немножко кусочек, вот так прям красный на просвет идет лепестка. Голубеньким цветом вот тут поярче добавлю. Теперь уже, в принципе, просматриваю да, все вот детальки. И добавляю, где мне чего-то а, хочется добавить, чего-то интересного. Вот. А, добавляю где-то более голубых мозочков. Если, к примеру, смотрите, вот, получилось как-то скучновато, одинаково. Можно где-то подработать и добавить более интересно То есть каких-то дополнительных. Где То есть где-то будет белесо-красный оттенок, да, а потом раз и более голубые оттеночки снега. То есть не везде, а так вот там-там добавили кое-где. Вот. Видите, уже становится так вот поинтереснее поживописнее. Вот сюда добавлю голубоватого. Вот сюда на краешек. Делаем поживописнее, да Вот сюда можно этой голубинки. Чтоб не был скучный, разбеленный красный. да такой вот поинтереснее. Вот сюда голубоватого тень. Даже можно посильнее вот так заголубить. Так как это тень. Вот так. Где еще можно добавить? Вот здесь где-нибудь вот эти вот замерзшие участки маленькими короткими движениями процарапывающими наношу вот здесь такой вот холодный оттенок замерзший лепесток вот здесь так ну вот здесь можно чуть-чуть так холодинки чуть-чуть добавить ну, вот я думаю достаточно этого единственное вот этот лепесток сейчас он у нас тут потерялся вот здесь теневая и вот так вот его вот серединка это как бы вот так вот выделить. Так как-нибудь интересно эту серединку сделать. что-то такое и вот остатками уже этими этой краски можно показать снежок где-то на наших листьях которые вот эти вот там вдалеке тоже вот так вот нанести какие-то отдельные участки уже не пастозно, а так вот просто остатками. Где-то здесь, где-то тут подчеркать. А на этом можно, где-то вот сюда можно. Пока вот так вот. То есть снег же у нас не может лежать только на одном да, цветке. То есть он где-то и на остальных, на листочках да, лежит. Вот так где-то показать, кисть протереть. И вписать его вот так, вот опять-таки, как, как мы делали, да, растушевывали края. То есть вот такую нечеткую, можно пальчиком. То есть будет такое легкое ощущение, что там <смех> снежок он этот лежит, но как бы мы четко его, естественно, не видим. <смех> но общее понимание того, что там этот снежок у нас будет. Вот так вот прям не особо прям вот а ровно делаем пальчиком, да, растушевываем, а вот так вот небрежно, чтобы никакой четкости там на дальнем плане не было. То есть вот он где-то там вот лежит и на листочках. Вот, в принципе, друзья, на этом и все. Наш мастер-класс подошел к концу. Вот такая роза получилась. Ставьте пальчик вверх, не забывайте. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Там вам будут приходить уведомления, что на канале появилось новое видео. Ну, на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока!